10 лет ждал я, когда же изменится газель, но она изменилась визуально, но двигатель стали хуже. Пускается с 1995 года, и Сталингу эта машина подвергалась в 2003 и 2010 годах, после 2010 года ее Стали называли газель бизнес. В 2005 году выпустили миллионную газель, но я не радовался как маленький ребенок. Я просто был рад за такую великую компанию. И даже корова знает, что такое газель. Не понаслышке. Я часто задавался вопросом, можно ли использовать газель в военных целях. Можно, но солдаты должны быть метр сорок роста, чтобы влезть в этот кузов. Здесь неудобно. Нужно загинаться в три погибли. И даже можно удариться башкой. Так что же можно перевозить на этой машине? Песок цемент, навоз, сено. Грузочная высота составляет 1 метр. А это значит, что даже первоклассник сможет закинуть сюда коробку с грузом. Теперь остался еще один вопрос. Какую музыку здесь слушать? А такую. Последок хочу сказать, газель неплохая машина, главное уметь ездить на ней.